здравствуй дорогой зритель ты заждался нового видео а у меня сегодня для тебя такая тема которая набрала максимальное количество голосов а именно как она настроена ко мне Сейчас у нас финал весеннего, красивейшего, теплого настроения. Майский месяц начался, начало лета скоро. И мы сейчас будем смотреть, насколько ваши отношения могут быть прекрасными, по чаш. А возьму я сегодня две колоды таро колода Элен Дуган и колоду Магии Наслаждения. И будем смотреть, пожалуй, на двух вариантах для того, чтобы ты мог еще раз проверить свою интуицию, как всегда на моем канале. И сегодня мы будем смотреть ее мысли, ее, возможно, тайные желания, если они выпадут, конечно, и возможные вероятности при твоих... И, естественно красивых поступков вот так что будем смотреть не зря же влюбленные сердца на канале 2 елена всегда находит свой путь друг к другу начинаю выкладывать первый вариант ну а ты можешь расслабиться и вспомнить о своей любимой женщине может быть ее запах, ее голос, взгляд, либо что-то такое, что известно только тебе или только вам. Хочу сказать, что это видео будет особенным, оно будет иметь магический такой импульс для того, чтобы вы друг друга почувствовали прямо на раскладе. И даже если твоя визави естественно не знают о том, что ты смотришь этот расклад, но все равно почувствует тягу к тебе. Да, кстати, этот расклад будет универсален, подходит для тех, кто на паузе, на расстоянии, давно не виделся, давно не слышался, возможно. Для тех, у кого есть конфликтная ситуация, возможно, в прошлом. А также для новых отношений, когда мужчина и женщина на стадии флирта либо знакомство, которое по душе, да, скажем так Ну что, начинаю выкладывать первый вариант Как она настроена в тебе Прямо сейчас, когда ты нажал на это видео Прекрасно однако сзади да, у нас на выкладке наоборот колод у нас 13 аркан смерть я могу сказать что многие кто сейчас на первом варианте молодые люди прошли некую трансформацию в отношениях Но на самом деле это очень даже неплохо вы что-то осознали для себя возможно осознали ценность данных отношений ну что ж, сверху я выложу ваш чувственный уровень. Здесь будет известно, как ее позиция по отношению к тебе, так и твоя позиция по отношению к данной загадыванной женщине. Хм, туз Жезлов, но это уже твое, твоя позиция, да? Чувственная. Я могу сказать, что весна для тебя сыграла такую... Интересную Помнишь, я говорила в самом начале видео Импульс, да? Вот это и есть твой импульс Который загорает тебя Зажигает внутри И ты очень хочешь Очень хочешь С этим человеком выстроить эти отношения О которых ты давно мыслишь Ну что ж, давай открывать, смотреть Колесо года Удачное время Пятерка чаш Женский план таков как она настроена к тебе? У нее есть доли разочарования. Да, это основные карты в моем авторском раскладе. На сегодняшний день что она думает? Думает она, что когда-то вкладывалась в эти отношения эмоционально. Возможно, ты вызывал у нее некую эйфорию при взгляде на тебя. Она чувствовала ответный импульс. Но у вас были... Так как это пятерочка чаш, да, если говорить о классическом понимании карты Райдера Уэйта, то там у нас а, две чаши стоят прямо, и на них молодочек не обращает внимания, да, два варианта, то есть два, два шанса еще новых начинаний этих отношений. А три чаши стоят как бы а, опрокинутыми, да, то есть три варианта каких-то попытки у тебя были неудачные косячные грубо говоря вот об этом старший аркан колесо удачи то есть посмотри у тебя есть еще два таких шанса не знаю как насчет двух но один шанс у тебя точно есть стать рыцарем стать этим самым победителем и завоевать сердце данной леди ну что ж неплохие карты а, давай смотреть далее. Семерка Жезлов, ты борешься за эти отношения? Более того, по девятке Пентаклей а, женщина твоя просто прекрасна, бесподобна. И для тебя это высший стимул, в принципе, жизненного такого активного действия по отношению к своему даже стремлению, занять те или иные позиции, самоутвердиться, возможно, за счет этих отношений. Но, скажем, не за счет женщины, да, не за счет женского потенциала, а в принципе в мире мужчин, а в мире социума самоутвердится за счет того, что такая женщина, которая олицетворяет собой девятку Пентаклей, да, будет рядом с тобой. Именно поэтому ты борешься за эти отношения по семерке жезлов. Это очень активное действие. Я могу сказать, что у тебя очень много соперников. Женщина твоя слишком красиво, слишком ресурсно, интересно, и для тебя это новый уровень заявления даже о себе, как о мужской единице в мире социума для того, чтобы понять, смогу ли я, да, смогу ли я быть рядом с таким человеком. Интересная выпала здесь фабула расклада для первого варианта. А еще могу сказать, что по колесу года твоя семерка жезлов, то есть твоя активная борьба за эти отношения, но только достойная, правильная, тактически верно выбранная тобой, да, стратегия этой борьбы. Она увенчается успехом для большинства из тех, кто смотрит этот расклад. Семерка жезлов очень активная карта. Помнишь, здесь на обороте был туз жезлов? Это говорит о том, что твоя мужская энергетика вот этого вот мужского нутра, она здесь будет преобладать как такой, знаешь, очень выигрышный вариант. В принципе жизненной позиции да если ты человек активный то это этот расклад именно для тебя ну что ж давай смотреть что будет далее старший аркан умеренность и старший аркан отшельник я могу сказать, ты победишь, застой в этих отношениях. Здесь эти карты, два старших аркана, выпали на семерку жезлов, да. В вас, молодые люди, большинство из вас эти отношения так или иначе устоялись в каких-то аморфных таких вот конфигурациях, ну, типа того, что у кого-то многоугольные фигуры, где застой в отношениях. Возможно, давно не виделись. У кого-то а, нежелание а, приносить какие-то новые энергии в эти отношения, потому что не было сил, возможно, был, а, у кого-то здесь по отшельнику а, были проблемы, касаемые личностного какого-то. Ну, характеристики, это может быть здоровье, это может быть. А, ну, ментальный план менялся, так как у нас здесь выходил Старший Аркан, Смерть, Трансформация. Вы боретесь с этим унынием, грубо говоря, пассивностью, депрессником, может быть, у многих, Да, по Старшему Аркану Отшельник. Я очень рада видеть эти карты на позиции того, с чем вы боретесь. А боретесь вы почему? Потому что вам очень хочется испытать новое наслаждение. И вот эта женщина, она чувствует чувствует, что вы находитесь уже в других энергетиках. И сейчас мы посмотрим, рада ли она этому, да, вот ее позиция Верховная Жрица и Тройка Пентакли. Ну что ж, прекраснейшие карты, вы, ваша женщина здесь представлена в Старшем Аркане, Верховная Жрица. На многочисленных моих видео до этого я рассказывала об этом Старшем Аркане. Характеристика женщины здесь вне всяких похвал. Человек, который обладает интеллектом, мудростью, умением правильно поставить себя в отношениях, привнести в мужскую энергетику именно то женственное начало, о котором вы спрашиваете, запрашиваете. То есть женщина не просто женственная, она обладает энергией как бы зажечь мужчину, да, вот этот туз жезлов, который выходил на обороте, это именно то, что возможно в отношениях с такой леди. То есть этот человек обладает такой электрической для вас молниеносной, что ли, энергетикой завести вас да включить вас в вашу же жизнь это не только касаемо интимных подробностей того что вам нравится да то что вы испытывали с этой женщиной это еще касаемо того что вы на каких-то планах сочетаетесь как вам сказать так как здесь тройка пентаклей рядышком, чувственный план. Здесь люди очень родственные души, ну, как пламенные близнецы, что ли. Это люди, которые из воплощения в воплощение переходят и ощущают эту жизнь по-особенному, по энергетике Верховной Жрицы. То есть они уже обладают таинством, познанием того, почему они вместе, почему они встретились как они хотели бы провести а, этот отрезок жизни. У кого-то это может быть даже целая жизнь, неважно. А, мы сейчас не о сроках говорим, а о том, что это уровень а, воплощения в друг в друге, да, проецирование а, именно а, магии наслаждений, да, именно чувственного плана на высочайшем уровне. То есть а, у вас не будет ни дня, когда вы будете чувствовать себя ну, по старшему аркану отшельник, да, заскучавший, Грубо говоря, вы будете чувствовать наполненность. И ваша женщина, как всегда, это полная тайна. Сегодня одна одна, завтра другая, послезавтра третья для вас. Вот такой вот здесь уровень отношений. Прекрасно. Мне очень нравится первый вариант. Он какой-то особенный. И мне нравится, знаете что? Что вы до этих отношений чувствовали себя ну молодой человек да? чувствовали себя ну неудачником что ли в личной жизни да, есть такой момент здесь по застою и вот из-за того, что вы начинаете бороться, проходить некую трансформацию в своей душе, для того, чтобы завоевать эту девятку Пентакли, да, которая для вас Верховная Жреца, вы становитесь ближе к энергетике Верховного Жреца. Возможно, в нижнем ряду выпадет здесь этот старший аркан. Но я могу сказать, по тройке Пентакли вы начинаете выстраивать прежде всего свою жизнь. То есть мужчина, он не просто входит в эти отношения. А он выстраивает свою жизнь, как некая, некую матрицу, в которой он уже хозяин положения. Он независим от многих ситуаций, от многих э, перипетий судьбы, как бы, да, когда люди сетуют на ту или иную проблему. Здесь мужчина сам будет выстраивать свои э, и жизненные планы, и бизнес, и по-новому посмотрит на себя, как на, собственно, свой не только эмоциональный потенциал, но также еще личностный. да, вот То, что я говорила, у вас это перевернет. У вас будут силы развиваться, желание развиваться по энергетике Верховной Жрицы, развивать свой ментал достигать каких-то больших целей, которые вы перед собой ставите. Вот об этом «Тройка Пентакли». Возможно, в период трансформации для многих из вас был период изучения каких-то практик особенных, может быть, эзотерического чего-то, потому что чувствую, здесь есть такая энергетика на стали сейчас. Во всяком случае, в комментариях напишите мне, пожалуйста, будет очень интересно, насколько я правильно считываю то, что я здесь ощущаю. Давайте смотреть нижний ряд, то есть, что будет у вас все-таки в воплощении, да, в активном действии друг с другом. Ага, десятка мечей, рецептитаклей. Ваши отношения были прекращены для многих из вас. Об этом вот говорит а, перед... Ну, на первой строке под этими картами стоит пятерочка чаш. Почему она выпала у нас? Потому что было прекращение отношений. Вы сделали друг другу, возможно, мужчина сделал какие-то не очень правильные шаги, потому что мы уже говорили об этом, на да, в начале первого варианта. Кто хочет, может перемотать, еще раз прослушать это именно вот эту позицию карт. Она основная. То есть, что, что у вас происходит? Новое начинание. Вы э, после остановки, после, после трансформации, да, вы начинаете по-новому, по, по рыцарю пентаклей э, с, с ценностным уже потенциалом. Кто эта женщина? Что это за отношения вы раньше не ценили? Э, по девятке пентаклей вы начинаете понимать, что за такую женщину... Нужно бороться. Это не просто отношения, которые пришли к вам и ушли. А эти отношения бывают э, даны только тем людям, которые, которые достойны их. Да? То есть это потенциал, который может проиграться в вашей жизни, а может и не проиграться. И винить вы будете в этом только себя. Так вот здесь мужчина по рыцарю Пентакли уже находится здесь и сейчас в состоянии того, что он трансформировался и осознал многие вещи в своей жизни. Он осознал, он осознал многие поступки, многие а, ситуации, в которых повлек, которые повлекли те или иные дальше события в его жизни, даже не касаемо этих отношений. Именно поэтому здесь дан новый, а, новый переход на новый уровень. Десяточка мечей и рыцарь Пентакли. Что ж, я могу сказать, вы догоните эту особу, которая вам так так нужна, да? Вы будете говорить, вы будете действовать. Посмотрим, к чему это приведет. Ваша ваша. Ну, смотрите, старший аркан Солнца, успех потрясающая карта, и туз мечей. Вы разрубите те нити непонимания, те у кого-то были даже, может быть, невысказанные по тузу мечей, невысказанные какие-то вещи, которые, да, по десяточке мечей были прерваны. Вы, наконец-то, поставите точки над «и», над тем ужасным прошлым, которое вас беспокоило. Вы его вытрите, вы его оставите в прошлом. Почему? Потому что эту карту перекрывает старший аркан Солнца. Успех, понимаете? Радость, успех, счастье Это самый, наверное Самый благостный Старший аркан Есть еще влюбленный, конечно Но Если говорить о вашем Проявлении активности О том, о чем мы запрашиваем Как она настроена будет То, наверное, это Самый позитивный В результате выкладки да, второго ряда что, чего ожидать самый позитивный аркан здесь после десятки мечей идет старший аркан солнца я вас поздравляю здесь также я могу сказать по вашему чувственному уровню по тузу мечей вы очень любите разнообразие именно в сексуальных ваших играх и ваша женщина вас очень собственно дополняет и вижу ваше стремление к тому чтобы быть чтобы ваша интимная жизнь была насыщена интересно разнообразна, и вы сголодались друг по другу вот это вот все здесь проигрывается давайте смотреть далее двойка мечей пятерка мечей ну что ж я могу сказать сейчас на данный момент времени вот этот отшельник, которого вот вы проходите, да, умеренность отшельник, под этими картами стоит двойка мечей и пятерка мечей, почему стоят здесь эти карты, потому что долгое время, долгое время вы не видели выхода из вашего тупика, по пятерке мечей были совершены в прошлом какие-то не очень красивые поступки, оставим их опять-таки в прошлом, как я уже только что сказала нелицеприятного момента, возможно, данные обещания, которые были не исполнены, либо подвесили вы отношения, ушли, может быть, не в то русло, и у вас был тупик, вы не общались, возможно, кто-то из вас заблокировал друг друга. И сейчас есть такой момент снимания шор с ваших глаз, вы наконец-то смотрите этот расклад и понимаете, что да, это так, это весна. 2021, она для вас судьбоносна. Именно об этом «пятерка мечей» и «двука мечей». А вы понимаете, что тупик, в котором вы себя находили совсем недавно, наконец-то вами пройден. Вы находитесь в активности, да, «семерочка жазлов Смотрите, чего ожидать? «семерка пентаклей», да, «карта ожидания». И карта старшего аркана сила, сила причем на у чувственном уровне магии наслаждений. Ожидайте очень сильных всплесков ваших эмоциональных э -э жизненных потенциалов. То есть это касаемо и интимной близости, это касаемо ваших проявлений жизненных ресурсов. У вас будет открыт не просто канал любви, у вас будет открыт и денежный канал, у вас будет открыт чувственный канал. То есть вы по-другому будете ощущать себя. Вот каждый человек, который смотрит здесь да, этот расклад, он увидит и почувствует себе абсолютно новую энергетику. Так как эти карты под Верховной Жри... Жрицей и тройка Пентаклей, я уже говорила о том, что вы приобретете... А силу, которая вам была раньше неведома, потому что вы наедине а сами по себе а излучали а просто энергетику трансформированного такого человека который находится в глубочайшем самопознании по карте отшельник и по мечей ничего не видишь да, ничего не слышащего вокруг, вы были сами в себе, вы были как бы капсулированный такой вот э, застойной энергии э, ощущения мира, себя в этом мире. Здесь же вы проявляете наконец-то ваш чувственный потенциал, любовный потенциал, о котором мы с вами много говорили, проговаривали. Также я могу сказать, что иногда вам доставляет удовольствие для некоторых из вас друг с другом бороться, шутя, как бы, да, вот здесь две сильные очень личности, можно сказать, два лизера в этом первом варианте. И вам остро не хватает друг друга, напитки друг друга. Именно потому, что как эта женщина для вас, так вы для нее ну, считаете такой э, ну, не очень-очень э, такой энергетический, мощный внутренний такой всплеск как бы когда вот вы смотрите друг на друга по девяточке пентаклей я понимаю что вы о, для друг для друга ценнейшие существа которые не могут не могут друг без, друга, друг без друга потому что здесь старший аркан солнца под этой картой вот за мной сейчас за моей спиной солнышко светит вот так вот вы ощущаетесь этим человеком то есть мы все очень любим, да, солнечное тепло, мы наслаждаемся ощущением вот этого согревающего тепла. Для этого человека вы таким будете, станете по старшему аркану силы. Смерка Пентакли, кстати, говорит о том, что когда вы выстроите ваши взаимоотношения по тройке Пентакли, да, для вас будет активно вот поле взаимодействия не только в чувственном плане, здесь также может, могут проигрываться общее дело, общий какой-то проект, общие какие-то взаимодействия на уровне даже выстроения ну, своей империи, да? если, говорить, если говорить о том, насколько вы друг другу важны в жизни, да. давайте вытащу карту, ну двойка кубков, вы влюблены, по-настоящему люди, которые всегда хотели быть вместе, и их соединили небеса, потому что здесь верховная жрица упадает. здесь э, есть ощущение того, что э, вы встретились, потому что должны были встретиться. Я поздравляю всех, кто смотрел первый вариант, потому что здесь чудеснейшее э, взаимодействие вас ожидает, как оно настроено к вам, вы сами понимаете что то, что было здесь, можно прочитать как идеальный расклад для построения, выстраивания новой линии судьбы даже. И не только вашей, а ваш, ну, как бы одной на двоих. Почему? Потому что здесь люди, как я уже говорила, очень родственные души, да? Люди, которые сразу вот встретившись, почувствовали необыкновенную тягу. У вас разъединили какие-то обстоятельства, мы уже говорили, что для этого расклада нет смысла как бы, ну, смотреть именно предысторию вашу. Здесь важнее, что, что сейчас будет, как настроен человек к вам. Я очень рада была прочитать первый вариант. Давайте смотреть второй вариант данной темы, как она настроена на вас сейчас. И что будет дальше у вас взаимодействие? Итак. Наоборот, и Туз жезлов. <смех> Теперь уже на этой колоде. Но, как всегда, на канале 2 Елена во всех вариантах есть двойные карты, что доказывает, да, дорогие зрители, что наша Вселенная не вариативна. И она в одном варианте дает полностью а, картинку, да. Но есть под варианты, есть какая-то доля от, от них. А, пар, других пар, да, нюансы. Но так как мы с вами развиваем интуицию, то есть смысл делать вариантики. Но я вам предлагаю смотреть полностью видео от начала до конца, для того чтобы для себя проверять, насколько верно именно вибрационно для вас резонирует да, вот тот или иной вариант, насколько вы развиты, да? проверяйте друг дружку, сами себя, почему, потому что для вас, как для человека, очень важно двигаться в сторону интуитивного мышления, чтобы никогда не попадать в ситуацию, где вам как подсказывала ваше шестое чувство да что-то вы его игнорировали и в итоге потом жалели об этом что игнорировали вот поэтому мы здесь развиваем вашу интуицию на канале ну что ж смотрим как она настроена что у вас пусть далее во взаимодействии магия наслаждения идет в ход Хм, семерочка Жезлов. Еще одна карта с первого варианта. Ну что ж, борьба. Борьба за э, лидирующие позиции, за эти отношения, за проявление этих отношений в чувственном плане. Скорее всего, здесь не было э, близостного плана, судя по тому, какие выходят обороты колод. Давайте смотреть. Ваша характеристика. Туз Жезлов. Представляете, две двойные карты у нас сегодня. И карта Дьявол. Я могу сказать, так как выходит два туза жезлов, карта Дьявол, я могу сказать, что здесь бешеная страсть. Вас, вы когда у, увиделись, да, это ваша характеристика на данный момент времени. Вы когда увиделись с этим человеком, вы поняли, что это именно ваш человек. Ну, неважно, если вы женщина, то вы так почувствовали мужчину на расстоянии, может быть даже какой-то момент. Если вы мужчина, то вы сразу поняли, что да, я попал это мое, мое никому не отдам. В общем, но тут и потому, что здесь старший аркан дьявол, я могу сказать, не все гладко у вас в отношениях. Скорее всего, либо мужчина, либо женщина обладает немножко таким, знаете, привязкой. Ну, хочется говорить уже, вот знаете как. Вещи назвать своими именами. Либо здесь идет привязка к нестандартному такому проигрыванию ситуации, да, легкие-легкие отношения, где не хочется вникать в это, ну, как бы да, делать их выстраивать как какую-то стабильную структуру. В общем-то, я могу сказать, что здесь отношения по дьяволу непростые. Это всегда, знаете, структура, когда вас очень сильно тянет, голова не соображает, много, много сложностей, есть какие-то нездоровые привязки, скорее всего, у мужчины, возможно, есть другие отношения, возможно, здесь опять проиграются многоугольные фигуры, сейчас посмотрим. Ну, здесь бешеная, конечно, страстные страстная. Как с женской стороны, так с мужской, мужской стороны. Да, карта «Умеренность», «Рыцарь Пентакли», опять карта с первого варианта. Смотрите, по «Умеренности» мужчина очень долго искал возможность эти отношения выстроить но так и не мог скорее всего у вас вы обладаете еще одними отношениями как я уже сказала здесь отношения поставлены были на паузу либо были преграды и поэтому эта умеренность сыграла такую злую шутку. вас, На самом деле, на данный момент у вас вы, выходит этот старший аркан, да, дьявол. Я так поняла, что вы уже просто ждать не можете. У вас уже настолько переклинивает. Вот такая энергетика идет во втором варианте. Что могу сказать? Да, десятка пентаклей, пятерка час. Совершенно верно. Опять-таки, с первого варианта карта пятерка чаш. Почему идет острая нехватка этого человека? Вот только что проговорил. Потому что у вас есть семья. Вы не можете поделить, да, у вас есть некий тупик, вы не можете поделить свою жизнь на два отрезка, вы бы хотели проживать и там, и там одновременно, да, грубо говоря, два стула, вот эта позиция сидения на два стула, но я могу сказать, все равно выбор так или иначе вам придется сделать, потому что это, наверное, все-таки не есть нормально для вашей даже психической ресурсности, да, вот почему? Потому что невозможно быть счастливым в отношениях если ты постоянно себя выдергиваешь и неважно в данном случае в каких отношениях если вы чувствуете что ваш энергетический потенциал полностью отдан тому человеку то вам тяжело находиться в том пространстве, да, в данном случае говорим об отношениях, в том чувственном пространстве, где этого потенциала нет. Вы сами себе врете, врете тому человеку, который как бы надеется на что-то, и получается вы и сами не живете, и того человека, который там вроде бы от вас чего-то ожидает, делаете его несчастным. Опять-таки, это совет карт, такой канал живого чтения, как бы вот ваша позиция такова во втором варианте. Рыцарь кубков и карта Луна, вы будете действовать, но вы будете действовать по старшему аркану Луна. Что это значит? Ну, вы сами прекрасно понимаете, это говорит о том, что это неоткрытое действие. Если у нас на первом варианте, в этой позиции, да, вот именно в раскладе, выходил здесь старший аркан Верховная Жица, это говорило о том, что это отношение высочайшего ранга, да, именно по тому, по наполнению чувственности. Здесь же старший аркан Аркандуна говорит, в принципе, о похожей энергетике, но она говорит еще и о том, что здесь у мужчины будут все равно два, два дома, то есть человек будет воплощать себя как в том направлении, так и в этом, вот ваша позиция будет такова. Принесет ли вам это реализацию, ту, которую вы хотите, мы сейчас посмотрим в нижнем ряду. Здесь мужчина настроен, рыцарь кубков, да, здесь два рыцаря выходят, рыцарь притакли и рыцарь кубков. Здесь мужчина настроен а, вкладывать в отношения, ну, грубо уже говоря, а женщина, которая будет э, тайной, да, а вкладывать в эти отношения. Почему? Потому что для себя он принял такое решение. Но не факт, что это вам, конечно, принесет э, именно по дьяволу да? именно то, что вы ожидаете. Почему? Потому что все-таки для вас это шаткая ситуация. Опять-таки, здесь э, на моих каналах никаких моральных законов здесь не существует. Мы с вами только смотрим вашу ситуацию, молодые люди. Решения своей жизни вы принимаете сами. Но я могу сказать, что вы все-таки не можете без этого человека. Здесь очень сильная энергия. Вашей страстности, да, есть у вас чувство влюбленности, оно очень острое. По пятерке чаш вы безумно соскучились по этому человеку. Еще вот эта вот позиция десяточки пентаклей и пятерки кубков говорит мне, к сожалению, о том, что в вашей семье вы не реализуете себя как мужчина, как мужской потенциал. Я имею в виду любовный потенциал, потому что это магия наслаждения. К сожалению, у вас может там не быть даже интимно многие, может быть, даже месяцы. Почему? Потому что здесь выпадает такая энергетика. Интересно будет в комментах, если вы напишите, насколько четко я указала именно эти грани. Мне для себя самой даже хочется понять, сколько четко считываю те, кто смотрит мои расклады. Что еще хочу сказать? Сейчас я открою второй ряд этого взаимодействия вашего. Но по ощущениям вибрационным, да, вот по поводу вашей женщины, как она настроена к вам. Я могу сказать, что она хотела бы большего. Здесь я прямо ощущаю, что женщина по умеренности все-таки ждет от вас большего проявления. Уже не по Луне, а как человека, который как бы выпадет здесь фигурной картой. То есть не просто рыцарем, а королем. Не просто королем кубков, а допустим королем пентаклей, либо императором. То есть, она бы хотела, чтобы человек, который к ней э, будет проявляться, да, вот в данном случае э, мы говорим о вашем, как она настроена к вам, да, она настроена все-таки, чтобы вы пришли с серьезным заявлением к ней. Здесь есть такой момент. Ну, давайте смотреть, да, что все-таки показывают карты в нашем втором. Ага, пятерочка Пентаклей. Смотрите, такой немножко бездуховный все-таки план, да, вот... Помните, говорил, под картой Дьявол стоит и Паш Пентакли. Вы проявляетесь э, через Пажа Пентакли в данный момент времени. Это основная позиция моего авторского расклада в данный момент времени. Что у вас происходит, как оно настроено. А, она чувствует, может быть, у вас у многих там а, переписка началась, либо вы собираетесь а, как-то, знаете, очень осторожненько заявить о себе после долгого перерыва, например, у кого как. Да? Я чувствую здесь пары. Мужчины не очень уверены в том, что женщина готова принять их, готова вспомнить об этих взаимоотношениях. Все-таки дьявол вами крутит. Вы не совсем уверены в своих силах. Вот здесь вот такая позиция. как бы Женщина, сейчас мы посмотрим, что она чувствует по поводу... Вот она похотела короля Пентакли. Помните, я говорила? Вот она, вот вот этой умеренности рыцаря Пентаклий, она ждет все-таки короля Пентаклий, не рыцаря, видите, а короля. Чем отличается король Пентаклий, да, для дорогих моих зрителей, мужчин, от рыцаря? Да? Чем король лучше рыцаря? Король – это человек, который уже принял решение о том, что он вкладывается в те или иные взаимоотношения. То есть для него это стабильная структура. Кстати, королем Пентакли в раскладе часто выступает замужний мужчина, вернее, женатый мужчина, либо человек, который там ведет бизнес на достаточно долгий срок уже, хорошо зарекомендовал себя, для конкурентов, да, то есть это человек стабильный, человек, обладающий неким потенциалом, да? в данном случае ресурсным потенциалом, денежным, да, если говорить, вот, что такое пентакли, это монеты. И здесь же стоит рядом пятерочка жезлов. Вы сами с собой боретесь. Вот это вот я могу точно сказать. В вашем ментале вы боретесь с тем, что вкладывать в эти отношения, или нет. Помните, я вам говорила, что у вас позиция сделать эти отношения легкими, сделать эти отношения тайными, отыгрывать как бы, свой просто любовный потенциал, но не идти в них дальше, не проходить дальше. Но это и губит ваш ментал, собственно. Ваш дьявол в чем? В том, что вы не понимаете, что находясь. На два лагеря, грубо говоря Вы и не там, и не там Не получаете ту, собственно, силу Которая вам нужна Для того, чтобы чувствовать себя победителем В жизни, ощущать себя настоящим мужиком Здесь уже, конечно, вам решать Но пятерка жезлов и говорит о вашей неудовлетворенности от самого себя же. Это карта раздраива внутреннего такого, знаете, когда вас все бесит, когда у вас утром одно настроение, вечером другое. И, казалось бы, ну, никто вам его и не портил, а вы сами себе не можете понять. Вот эта пятерочка жезлов это ваша карта по жизни. Вот те, кто собрался на втором варианте, ребят, почему у вас есть такая энергетика сейчас на данный момент? Потому что вы проявляете себя пажу Пентаклей. Понимаете, очень легко легкомысленный уровень. Ну, грубо говоря, пришел, завоевал женщину и удалился. Да, это как бы для вас больше спортивный интерес, что ли, да, вот, вот у меня были вот эти отношения, а потом у меня будут вот эти отношения. Ну, это как бы юношеский больше максимализм у вас течет сейчас, в вашей крови. Но на самом деле, ваш потенциал, и женщина, которую вы здесь загадали, хотела бы вас видеть. И, кстати, видят в будущем как короля Пентакли. То есть это уже мужчина, за которым бы хотелось, может быть, даже и идти по жизни да давайте смотреть ваше взаимодействие в дальнейшем девятка пентаклей и восьмерка пентаклей вот опять таки карты с прошлого варианта смотрите по девяточке пентаклей у вас будет у вас будет это ощущение сладости а восьмерка Пентакли будет выстраивать отношения при условии, что вот эта фабула, о которой я так долго здесь рассказывал, вашего ментала, она будет вами учтена. То есть здесь будет, понимаете, пентакли, здесь будет реально вклад, вклад в ваши отношения как с ее стороны, да, эмоциональные, то, то, о чем вы мечтаете, так и с вашей стороны. При желании вы сможете создать что-то для вас очень ценная, если вы определите, сделаете этот шаг в сторону друг друга. Да? Вот ваша женщина, она бы хотела, чтобы вы выстраивали отношения. Более того, она здесь, вот смотрите, вы король Пентакли, предполагаете в будущем. Она же здесь представлена изумительной картой, девятка пентаклей, как и в прошлом варианте. Это говорит о том, что вы загадываете на раскладах очень достойных женщин. Женщин, которые обладают не просто а, шармом, не просто заинтересовывают вас, как, скажем так, а, ну, сексуальные объекты, да, будем говорить прямо. У нас сегодня расклад, как она настроена к вам. Но если такая женщина обращает на вас внимание, подумайте, молодые люди, то явно она бы хотела рядом с собой не Пажика, а пентаклей, она бы хотела с собой настоящего, достойного мужчину, который, вот вы предполагаетесь, король пентаклей. Пентакли. Почему Пентакли? Потому что одна структура, одна энергетика. Эта женщина очень ресурсна. она может зарабатывать деньги сама, в принципе, не нуждаясь в мужчине, но она настолько сексуальна, именно в девятке Пентакли, в этой энергетике, что для нее отношения – это не когда женщина вешается на мужчину, да, грубо говоря, а когда она готова дарить эти эмоции, о которых вы спрашиваете, да, вот эту активность, просто потому, что вы ей нравитесь. Понимаете? То есть вы достойные люди друг для друга. Вы, Во-первых, вы здесь не соперничаете на втором варианте. да, Вы понимаете достоинство друг друга. Но и прежде всего между вами вот эта бешеная страсть. Две, э, туз, два туза жезлов. То есть вы люди, которые оцените в отношениях интерес друг к другу. Да? Не, не вот этот вот, знаете, как когда отношения зависимые да, по какой-то причине, допустим, разность, разность статусов или разность чего-то там еще, а здесь люди, которые уже прошли некий опыт в отношениях, ну, в прошлых, допустим, да, некий какой-то уже прошли отрезок жизни, где они точно знают, какой мужчина, либо какая женщина их привлекает. И они уже не совершают тех или иных ошибок. Именно об этом карта Девятка Пентаклей и восьмерка пентаклей Для многих из вас эти два дупле, ну, этот дуплетик будет говорить о том, что вы познакомитесь, либо познакомились в каких-то рабочих пересекались в моментах. Здесь пятерка жезлов, кстати, говорит о том, что конкуренция была большая. То есть, опять-таки, привет с того варианта. Здесь люди непростые, да, люди, которые постоянно на виду, постоянно вращаются в социуме. Здесь люди, которые, скажем так, как сказать, достигли какого-то уже, знаете, потолка, в своем развитии именно как личностный план. Поэтому они так притягательны друг для друга. И давайте смотреть карту, собственно, финала, да, на тот срок, который вы каждый из вас загадывает, чего ожидать. Ну, смотрите, двойка пентаклей и карта отшельник. Опять-таки, карта отшельник из прошлого варианта. Мы ожидаем, что ваш отшельник, вот этот вот тот, о котором вы говорили, мы говорили о том, что вы в этих отношениях, в этих отношениях семейных, да, у кого какие они там, может быть, у кого-то наоборот есть отношения незакрытого характера, и мужчина ушел из семьи и хотел бы вернуться. Здесь и такие варианты есть. Почему? Потому что на финале выпадает двойка пентаклей. Двойка пентаклей – это человеку необходимо сделать выбор. То есть при Сделание того или иного выбора, ваш отшельник все-таки уйдет. Почему он уйдет? Да потому что вы наконец-то поймете, что отшельниковая энергетика, она ну, абсолютно противоположна энергетике Туза Жезлов. Это человек, отшельник, который в принципе живет, другими э, вибрациями, он живет вибрациями погружения в свою суть, не в, э, во взаимодействии с кем бы то ни было, тем более женским планом, а именно пытается углубиться в себя. Вы на данный момент времени, почему так одиноки, вот мы сейчас смотрим, почему вами движет эта энергия? Да потому что вы не сделали того, собственно, вывода по жизни, того выбора, который для вас очень важен. И этот выбор перед вами стоит достаточно давно. Вот здесь, во втором варианте, человек настолько стра... страх его гложит, он боится всего. Пятерка жезла. Помните, говорила ваша основная карта раздрайва? Вы боитесь, что а вдруг я уйду в эти отношения, или, а вдруг я пойду на эту работу, и меня там не знаю, волк съест, но я сейчас образно, да, вы поймите от того, что вы находитесь в этой постоянной двойке пентаклей не, вот, не решаетесь да, ни туда, ни сюда вы как бы в прострации застряли вас нет и в этом моменте и в том моменте, вас нигде нет вас нет ни в семье вы как бы отсутствуете там и вас нет в этих отношениях в которых вас так тянет по дьяволу то есть вы должны определиться все-таки кто вы по жизни? Вы же не можете всю жизнь прожить а, ну, абсолютно не понимая, кто вы и почему проходит этот день, следующий день, неделя, месяц, у кого годы проходят. Да? Здесь много людей смотрят. Почему вы проходите одни и те же дни сурка? Да потому что вы не сделали тот выбор. А выбор можете сделать только вы, потому что это ваша жизнь. То есть активность вот эта, как она к вам настроена, да прекрасно она настроена, Туз Жезлов. Но вы поймите, без семерки Жезлов, помните, говорил сам в самом начале второго варианта, без активности действий, по, почему? По завоеванию Туза Чаш под этой картой лежала. То есть ваша любовь. Вы должны бороться за отношения. Если вы полюбили, вот ваш рыцарь кубков то вы должны отстоять. Вы не должны находиться в страхе по Луне. Старший Аркан Луна, помните, говорила? Либо в двуличности, либо в страхе, либо в нежелании. Уход... Знаете, вы ушли из себя нежелание принимать того или иного решения. А вы только себе делаете худо. Ваша, кстати, женщина, она предоставлена здесь картой девятки пентаклей. Я могу сказать, у нее очень много поклонников. Она не нуждается в ваших каких-то проявлениях. Но хотела бы видеть вас. Если вы спрашиваете, как настроена, хотела, но тут Жезлов красноречиво говорит, что да, хотела бы. Но опять-таки, вы проявляетесь по пажу Пентакли. Ее это не устраивает. Она бы хотела видеть рядом с тобой полноценного мужчину, Который, в принципе, за себя даже отвечают, просто за свои слова. Кто такой Паш Питаклий? Это молодой человек, который вообще только начал жить, который, ну, знаете, новичок. Ну Но вы же не новичок, я думаю, вы смотрите этот расклад с позиции я бы хотел выстроить эти отношения. Если вы хотите их выстраивать, все-таки выходит жизнь восьмерка Пентакли, да? Выстраиваемость отношений с кем? С девяточкой Пентакли вашей женщиной. То вы должны, естественно, сделать какие-то, принять важные решения в вашей жизни. Опять-таки, карты, как всегда, мудро показали тот или иной... Вариант. Ну что ж, я надеюсь, это было очень судьбоносно важно для вас услышать. Напишите, пожалуйста, ваши отношения к тому, что вы поняли. Может быть, кто-то хочет поделиться своими историями именно в комментариях не в личном сообщении ко мне да, по васапу, а именно в комментариях. Пожалуйста. Это всегда интересно почитать. Я думаю, не только мне, как у вас в жизни складывается та или иная ситуация, насколько мои многочисленные расклады проигрываются в после определенного момента да, в вашей жизни. Буду очень тронута, если вы расскажете о себе немножко больше, чем тут я тут про дьявола рассказывала. Вообще у меня есть прекрасное видео, что такое дьявольская, да, дьявольская энергетика, когда мужчина в ней находится, вы можете найти на моем канале. Я отвечаю на вопросы подписчиков об этом. Здесь, понимаете, гордиться особо нечем, это вас подавляет. Ну, как бы вы, с одной стороны, очень страстная натура, а с другой стороны, вы по умеренности сами себя гложите и, как вам сказать, Блокируете, что ли, эту энергетику. Из-за того, что она не, не выходит из вас, да, а вы травмируете себя, как... Ну, человека, который что-то может, куда-то двигается, чего-то достигает. Очень важно, если вы наделены э, такой быстрой цепной реакцией, да, вот каким-то импульсом, э, вы должны где-то это воплощать. Э, не обязательно в отношениях, но просто я вижу мужчина, который вот во втором варианте, он очень много блокирует себя, у него много мыслей, но мало действий. То есть э, уже не хватает. Хотя... Карты вот предполагают, что вы будете все-таки убирать эти моменты в своей жизни, посмотрев даже, может быть, этот расклад, многое поймете, потому что вам предполагают все-таки бороться в своей жизни не только даже за отношения, а бороться за самого себя, да, за становление себя как вот позицию, да, как вот личностного, так, ну, король пентаклей это... Я уже повторюсь, да, это человек, на которого женщины реагируют как на самого достойного образца мужского пола. Почему? Потому что он достиг не просто, не просто самодовольный павлин, да, который там, у которого есть ресурсы, а он может оценить уже с позиции здравого ума женщину, отношения с женщиной выделить какие-то моменты в своей жизни для того, чтобы создать эту десятку пентаклей, собственно, семью свою выстроить, да, то есть здесь уже рассказ о том, что мужчина, в принципе, предполагает, да, такое вот в мыслях, но пока что не действует, так что дерзайте, может быть, меня действительно на втором варианте смотрели молодые люди, которые совсем... Ну, пока начинают свой жизненный путь. И, возможно, первые отношения, либо вот там вторые, третьи, они пока неопытны в этом. И, ну, как бы хочется им понять, насколько женщина, ну, пока рабеет, да, вот есть такой момент здесь. Здесь очень чувствуется, здесь как по Луне, знаете, рыцарь вот, Кубков и царь Шаркан-Луна. Здесь чувствуется, что мужчина очень нерешителен. Шаг назад два, вернее, шаг вперед два шага назад. Вроде как и решился, а потом опять отступает. Здесь такой момент я ощущаю, поэтому вот говорю, чтобы убрать этого отшельника, пожалуйста, ребят, давайте еще одну карту возьму. Я помню, в прошлом варианте брала карту для ну, как бы на итог, да, давайте посмотрим. Карта император. Вот вам предполагается, смотрите, шестерка Пентакли. Вы предполагаетесь императором для этой женщины, да? Шестерка Пентакли говорит о том, что женщина очень хотела бы, чтобы вы взяли в свои руки собственно выстраиваемость ваших отношений она видит вас вот понимаете интересно здесь женщина которая видит вас ваш потенциал она вам верит она ощущает вас этой единицей но пока что вот у вас вот это все в таком вот состоянии застоя находится на данный момент времени да ну что ж хорошо я Благодарю вас всех за просмотр. Ставьте, конечно, как можно больше лайков. Не забывайте комментировать, подписывайтесь, репостите это видео. И, естественно, кидайте свои темы, потому что, как всегда, я работаю для вас. И те темы, которые набирают большинство голосов, мы делаем с вами новые выпуски, да, я над ними работаю именно по вашим запросам. Ну что ж, я была очень рада со всеми вами сегодня увидеться. Посылаю вам свой воздушный поцелуй и до новых встреч. Пока.